Матюшенька помогает, садит. <соскоп> Садить помогаешь, да? <соскоп> да. Кажи, мама, сади лучше. И попрыгаю. Ты опять кепку скинул? Головушку напечет. Понятно? Диги-диги. Ой, вода-то ведь холодная. На, иди вот здесь поливай. Иди вот сюда поливай, иди. Чего, ладушку давай ладушку сюда? Подкрепился? Чего там неправильно мама сделала? Все понятно. Поправил все. Молодец. Холодно ведь на гам-то. шапку всю смочили а шапка у нас одна нет. а тут есть шапки ксюш здесь не нет вам окошки лайфхак чего замачиваешь сахара один пакетик дрожжей. делаешь брагу и поишь соседей Нет у и... них все засохло у тебя выросло вот. и и и хорошо. проверка идет проверка идет сейчас а, я думаю что сейчас он откусит <смех> типа сегодня все, больше не сужаем, да, Матюша? Типа мам, ну ты как хочешь, а этот За... А то пределье а со всей семьей. <связываю> <связываю> Нормально. Солнышко только шелуху, пожалуйста, бабушки тут не растерять, потому что мы ей так грывем вдвоем тогда. Так, так. Так. Ножик дай сюда, Ксюша. Мама, а я дырку тебе чем делаю? А Подну у тебя матюша там наступит на нож. Мама, так я же вижу, где матюша, где нож. Так. Все, пошли выкапывать, сына. Для чего творишься? Ну, как бы это все к тому и шло, как бы, бабушка. Что, мама, ты сажай тут целый день рядом, стой на огороде. Ну, ты не целый день. Мама, ну я так понимаю, что я буду целый день с таким темпом стоять. Сына! Сына? Не надо! Мама не для этого сажает. Я понимаю, что ты маму любишь, но это не до такой степени. Может, мама на цветочках? Да, да, да. Вот он я тебе какой желтенький. Ты главное сажай, я выкапывать буду. Да? Да.